Привет, у микрофона Чиша, в этом ролике мы пройдем испытания бандит в игре Red Dead Redemption 2. Все испытания будут поделены на две части, которые затрагивают часть игрока и которые не затрагивают часть игрока. Я буду по ходу дела рассказывать, в каких заданиях можно пройти так, а в каких иначе. А также все покажу и расскажу. Ну и что ж, с вами Чиш и давайте приступать к. Первое испытание. Ограбьте 5 горожан. Делается это максимально просто. Отправляемся в любой какой-нибудь город или же поселковую территорию и нападаем на обычных горожан. Рекомендую нападать на горожан, у которых нет оружия, чтобы они не дали отпор и не дали сдачи. Грабить их максимально просто. Подходим к ним и начинаем их грабить. Они особо не сопротивляются и дают нам денег. Также рекомендую делать это в черте города, непосредственно в черте города потому что иначе задания могут просто не засчитать. Ну и делать это лучше не на основной городской дороге, а где-то за домами в его, так скажем, закрытой территории, чтобы нас, более вероятно, не поймали законники. Вот можно, к примеру, это сделать на кладбище. Calm down. Give it to me. All right, take it. See? How easy was that? Careful, lady. Give me all your money, quick. Or well, I won't ask so nicely next time. You got about one more second. Oh, Lord Almighty. Faster. Второе. Ограбьте два дилежанца на дороге или пригоните два к скупщику. На самом деле задание довольно-таки простое. Я рекомендую пойти вот в это место на ранчо Эмеральда. Точнее к станции Эмеральда. И здесь есть точка быстрого перемещения. Как раз таки этот дилижанс мы можем ограбить. Делаем это при помощи отмычки. Грабим его. У нас засчитывают первое задание. А также избиваем извозчика и угоняем у него этот дилижанс. И везем скупщику на ранчо Эмеральда. Угнали и помчали. Делать это лучше побыстрее, тогда у вас все получится и вас никто не найдет. Находится это также все довольно-таки близко. Ну или если не искать легких путей, то можно просто украсть любой дилижанс или угнать любой дилижанс и пригнать также сюда. Вуаля, задание засчитано you Третье, ограбьте кассы в четырех магазинах за один день Итак, это задание я рекомендую проходить в Валентайне Точнее, начинать с Валентайна и начинать это делать с самого раннего утра, часов с 8. Здесь у нас три точки, это магазин, доктор и оружейник, которые мы можем ограбить. Почему рекомендую делать это с утра, потому что сначала мы заходим в магазин и грабим здесь продавца. После того, как он нам дает свою кассу, мы переходим к следующему. Ну и как вы успели заметить, я сказал, что в этом городе всего три кассы, поэтому нам нужно успеть доскакать до следующего города, в котором мы также ограбим еще одну кассу. Итак, магазин мы ограбили. Дальше идем к доктору. Аптекарь, человек хороший, но деньги есть деньги. На диком западе особенно. И также идем к оружейнику. Проделываем ту же махинацию. Крадем его кассу. Видим, что его уже кто-то пытался подстрелить. Если он начинает стрелять, просто его убиваем. Но на нас начинают агриться законники. Мы забираем кассу и уходим через черный ход. Пока нас никто не заметил. И скачем на полном ходу в Строубери. В Строубери также есть касса, которую мы берем. Находится она в магазине. Гравим его. И считайте, задание пройдено. Почему именно Строуберри, а не другое местечко? Потому что в, в Строуберри меньше законников. Так, отлично. Задание выполнено. Четвертое. Ограбьте или пригоните три украденных дилижанса скупщику в один день. Действуем ровно так же, как и во втором испытании. Грабим дилижанцы вот с такими ящичками сзади, тогда у нас не будет затронута наша честь. И также пригоняем это все на ранчо Эмеральда, тогда у нас будет задание засчитано как два в одном. Ограбили на станции Эмиральда, пригнали скупщику на Эмеральда. И сделали так с тремя. Повозками, и пожалуйста, у нас все засчитано. Пятое, добейтесь, чтобы за вас назначили вознаграждение более 250 долларов в одном штате. Сделать это достаточно просто, отправляемся в любой город и начинаем здесь буянить, просто разбой. За каждого гражданского нам дадут 15 долларов, а за каждого силовика нам дадут 20 долларов. Ну или, если вы хотите не затронуть честь, то вам нужно ограбить поезд 5 раз, чтобы за вас назначили награду в 250 долларов. Но это долгий способ, поэтому самый простой, это просто перестрелять всех в городе. Шестое. Украдите 5 лошадей и продайте их скупщику в бухте Клеменса. Одно из простых заданий. Для того, чтобы не затронуть вашу честь, вы можете просто ловить диких лошадей и приручать их. А после этого ввести их к скупщику. Но это занятие одно из долгих. Потому что надо сначала поймать эту лошадь, потом ее приручить. А лошадь может брыкаться, вырываться, может вас скидывать. Ну и вы сами понимаете, что это дело непростое. Также, пока вы ее уламываете, она может куда-то отскакать очень далеко от скупщика. Ну, к примеру, лошадь вы поймали и задобрили. И прискакали вот сюда вот к скупщику. Вам всю дорогу нужно нажимать клавишу, чтобы ее задавливать, А также вы получите за нее не очень много денег. В третьей главе есть задание «Канина на ужин». Там вам предложат поймать несколько крутых, ценных лошадей, за которых вы сможете выручить неплохие деньги в размере 5000 долларов. Вы можете пройти их. Также вы можете просто ловить обычных горожан и отбирать у них лошадь и скакать на ней к скупщику. Это тоже также один из самых простых способов. Но еще лучше, если вы угоните дилижанс сразу с четырьмя лошадьми. Можно и с двумя, но лучше с четырьмя. Также подъезжайте на повозке, распрягайте ее. Только будьте осторожны, конь может вас ударить. Это прям как за милую душу ему. Также вы ловите этого коня и привозите их к скупщику. Это, наверное, один из самых лучших методов – пригнать одну повозку с четырьмя лошадьми и одну простую лошадь. Седьмое – награбьте у горожан и путешественников ценности и наличности на общую сумму в 50 долларов. Для прохождения этого задания мы отправляемся на рик станцию на рик стейшн и ждем поезд, либо же покупаем билет, если он не приезжает. После того как поезд приехал, мы поднимаемся на вот эту вот бочку и запрыгиваем на крышу поезда. Скачем ближе к его началу, чтобы можно было угнать этот поезд. Это максимально простое прохождение, вам не нужно грабить горожан, за которых вам будут назначать кучу звезд и кучу уровней розыска, а вы все просто быстро сделаете в одном поезде. После того, как поезд отправился, потихонечку идем к машинисту и, не доезжая до моста, мы выгоняем машиниста с его места. После чего останавливаем поезд где-то на середине моста. Так нас законники не поймают, кроме тех, что находятся в поезде. Ну их мы просто будем перестреливать. Пожалуйста, поезд мы остановили. И идем всех перестреливать. А после того, как мы всех перестреляли, мы можем грабить этот поезд и всех горожан. Точнее, всех его пассажиров. Так вы награбите и много денег, и просто себе кучу денег тоже нафармите. Очень клевый способ, рекомендую его, если вам нужны бабки. А потом можно просто скрыться на лошади с этого места преступления и вас не поймают на рельсах. Воля, задание пройдено, идем дальше. Восьмое. Украдите 7 повозок и продайте их скупщику на Эмеральда. Тут все так же. Мы просто берем повозки и пригоняем их по одной штуке. Делать это возле раньше Эмеральда лучше всего. Да и быстрее там, потому что там их много. Ну и также мы поднимем за них немного денег. Девятое. Одно из самых простых заданий. Свяжите и оставьте на рельсах троих человек. Что ж, мы просто опять же в любом местечке ловим человека, связываем его. Можем закинуть на повозку или на коня, но будьте осторожны, они брыкаются. Вяжем. И оставляем здесь. Также берем еще одного вяжем и закидываем если вы нафармили сразу несколько человек это даже лучше и просто потом по очереди их закидываете сюда второй и третий вуаля еще одно задание пройдено идем дальше Десятое. Совершите 5 ограблений поезда, не погибая и не будучи пойманным. Что ж, для этого отправляемся на любую станцию и нам придется попутешествовать. Здесь мы покупаем билет, если нам нужен поезд срочно, и ждем, когда он приедет. После того, как поезд начинает трогаться, мы из него выходим и бежим к его последним вагонам, в которых обычно возят провиант и всякие ценности. Если поезд не тронулся, ждем, когда он тронется. И после того, как поезд тронулся, подбегаем к этим последним вагонам, перепрыгиваем на них и в скрытном режиме потихонечку пробираемся в сами вагоны, в которых нам нужно украсть хотя бы одну вещь. Крадем эту вещь и можно уходить спрыгивать с этого поезда. Зовем лошадь, она к нам подбегает, седлаем ее и снова также запрыгиваем на этот же поезд. Снова в режиме скрытности, что-нибудь крадем. Если у вас полный инвентарь, то съешьте что-нибудь, выпейте или просто выбросьте. Также крадем и спрыгиваем с поезда вновь. Потом вновь на него запрыгиваем, снова крадем, снова спрыгиваем. И так пять раз, запрыгнули. Украли. Спрыгнули. После того, как мы прошли все 10 заданий, мы отправляемся к оружейнику. Точнее, к охотнику. И смотрим, что он нам дает за наше прохождение задания бандит. А здесь у нас крутой патронтаж бандита. Оружейный пояс бандита. Кабура бандита. И вторая кабура бандита. Очень крутой набор, я считаю. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас классный ролик получился. Я надеюсь, он вам понравился и помог. С вами был Чиш. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также напишите свой царский коммент. И всем удачи и пока.